Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. У друга Аллаха, Ибрахима, алейхиссалям, было два состояния. Это состояние начала и состояние конца. Состояние начала, когда он хотел обратиться с просьбой. Два طون ابرج الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يتعيمني ويسقين وإذا مريض فهو يشفين والذي <تصفيق> يميتني ثم يحيين كتوس тот меня наставляет на правильный путь. И Он тот, кто кормит и поет меня, и когда я болею, Он исцеляет меня. И Он умертвит, а затем воскресит меня. Все эти четыре предложения являются восхвалением Аллаха. Затем Ибрахим, мир ему, смешивает восхваление с просьбой рахмани И на кого я надеюсь в прощении грехов моих в суд на день? После этого он уже обращается с просьбой своей. Исмилляхи рахмани бисалихаин, Господь мой, даруй мне мудрость и присоедини меня к праведникам. Ибрагим, алейхиссалям, сделал так, а року Мухаммаду, саллиллаху алейхи васалям, было приказано следовать за ним в слове Всевышнего Аллаха, «Затем мы велели тебе следовать за верой единобожника Ибрагима, и не был он из многобожников». Неудивительно, что Всевышний Аллах Низвел суру «Аль-Фатиха» в этом порядке. Эта сура является лестницей для поклоняющихся. Всевышний Аллах сообщил, «Бисмиллахи рахмани рахим» «Альхамду лиллахи раббил айлямин» «Вся хвала Аллаху» «Господа миров» рахим» «Всемилостивому» «Милостивейшему» «Малик яумиддин» сотного дня» Все это является чистым восхвалением. Далее Всевышний Аллах говорит: яка Только тебе мы поклоняемся, и только тебя просим помощи. Это восхваление, в котором присутствует и просьба. Затем Всевышний Аллах говорит: Ихдина <говорит> Срата Му ста ким Срата Лэ дин а намт а а лей им Гайр лмг Дуб а лей нас на прямой путь на путь путях, кого ты облагодетельствовал, но не на тот путь, кто прогневал тебя, но не на тот путь кто блуждает. Здесь уже чистая просьба. Здесь мы вам рассказали про начальное состояние пророка Ибрахима, мириму и благословение. В следующем мы расскажем про конечное состояние. Ассаляму алейкум, варахматуаллахи. Баракатух. ракету.